Добрый день, меня зовут Бондар Алексей, я союзчиревитель компании ⁇ Коман ⁇ Сегодня у нас прошло собеседование на две должности менеджера по продажам и офис-менеджера. Очень инновационный, инновационный подход, замечательно. Вот такие, задавались такие людям вопросы, которые там в жизни человек бы не догадался, что ему будет задаваться. И в конце концов это очень раскрывало людей и показывало их или потенциал, или подходят они нам, или не подходят. Поэтому очень рекомендую, очень приятно было работать вот с Александром. Очень приятный типаж человека, все, все хорошо, рекомендую вот его на дальнейшее сотрудничество со всеми остальными.